16 июля в библиотеке имени Лобачевского состоялось мероприятие «Фабрика предпринимательства». Данный уникальный проект реализован совместно с Министерством экономики Республики Татарстан и Казанским федеральным университетом при поддержке Агентства стратегических инициатив в Приволжском федеральном округе. Цель проекта – популяризация предпринимательства, а его уникальность основана на применении наставничества действующих успешных бизнесменов и бизнес-экспертов. Все прекрасно понимают, что, во-первых, предпринимательство стало менее популярным в последние годы, фабрика его популяризирует, во-вторых, есть проблемы у начинающих, они не понимают, что им делать в начале пути. Фабрика это мучает и дает инструменты. В первую очередь, предприниматели понимают сами инструменты, с чего начать бизнес, открыть юридическое лицо или ИП. с точки зрения системы налогообложения, как сдавать отчетность, ну, для них, тоже их этому обучают. Им показывают, что можно использовать, какие есть инструменты по поддержке предпринимательства в Республике Татарстан. Выпускники начинающие предприниматели из 17 районов Республики Татарстан представили бизнес-проекты, созданные ими за 90 дней. Молодые бизнесмены за время проекта смогли не только выстоять на конкурентной среде, но и сумели показать отличные результаты в своих сферах деятельности. Кто-то вложил на старт 2000 рублей, кто-то 20, а кому-то помог инвестор. Итог за время проекта – первый серьезный успех каждой команды – веря в себя и в будущее своего бизнеса. Мы создали этот проект, а, потому что, анализируя рынок, поняли, что в нашем городе очень мало правильной еды именно в формате фастфуда. Это Наша вся еда, она а, без консервантов, она, соответственно, гастрономически интересная. То есть здесь не только обычное блюдо, это блюдо ресторанного уровня, но по очень демократичным ценам. Я владелец компании, которая занимается производством развивающих детских игрушек. Они развивают мелкую моторику у детей, сенсорику, способствуют лучшему освоению бытовой деятельности, самостоятельность, ну и свободное время для родителей. Мы сейчас здесь присутствуем для того, чтобы показать еще раз, кто мы, что мы можем делать эксклюзивные вещи. У нас есть лазер, который помогает нам делать именно гравировку и, соответственно, сейчас используем новые материалы, как фанеру, пластик, оргстекло и презентуем, получается, нашим клиентам. Фабрика предпринимательства ⁇ это школа для будущих и действующих предпринимателей, которые только собираются сделать первый шаг в сторону создания собственного успешного бизнеса. Регина Фухрудинова, Рамиль Бигбаев, Универньюз.